Маша, ну чё это за навозная, блин, херня, пошли здесь сёдлые уздечки Тихо-тихо, ты мне мешаешь, Куша заснять Пожди, ближе, не иди в кадр и... Уйди из кадра, уйди из кадра Уйди из кадра, Спасибо. уйди из кадра, уйди из кадра. Ты. Найдите меня <свят> Ну как ты думаешь, <свят> причем очень глубоко а, в текстурках? Даша. Интересно интересно? Как? О, я а, поедет, да? <свят> Сейчас а? я такие машины из под земли. Просто здравствуйте. Я запрыгнула. можем мы да, уже давно запрыгнули. Жизнь в текстурах, так хорошо. Когда... Ага, текстуру... я особенно помню тот прекрасный это момент, когда, когда ты проводилась текстурки текстурке Финти, когда мы играли в прятки. Я тоже! Как я это сделала, ребята, я у вас, наверное, телепортнулся, да? Но знаете, куда я долетела? Там вообще-то настолько высоко было, что я охренела просто заорала? Да. Это было слышно, да, весь восток. У Я аж мама зашла вы это слышите? Какие это сделала, не знаю. это эволюция, эволюция моих рук. Я нажимаю на фоторежим, когда у меня появляется красный экран, но при этом я не взлетаю, что происходит? Ну или раньше нажимать. Я не знаю, это инстинктивно. Ты где ты где ты где? Ты <соцентричная> где ты <соцентричная> делаешь? <Где сейчас? соцентричная> тихо, тихо, тихо, тихо. Спокойно, спокойно, спокойно. Спокойно. <соцентричная> а теперь рассказывай, как ты это сделал. <соцентричная> <соцентричная> я не знаю. где Маш, Маш, скажи то, что мой совет. Работает. Вот так же у вас получится. Я просто не, я просто не хочу вырубать фоторежим. А ты прийди в другую сторону? блин в... я за скринь, по беседу фотографию Фигеть. Ой, ой, опа, опачки, опа. Люди, люди, люди, люди, люди. Что? Блин, показалось. Хотя мы пытаемся <свят> улететь. <свят> <свят> а я не Но я-то уже улетела. Да, пока что только два человека совершили по Гарина. <memorize> тоже должны его совершить. <свят> Они обязаны. Маша, мы отправились <свят> к Гагарину. А Маша, Пула... мы <свят> от... я извиняюсь, мой за ней в космосе находится. Что? Маша, мы отправились к Гагарину. Мы совершили пойдет Гагарина. <свят> Нам, нам надо надо э, э, позвание героев и Юрвика получить за самый большой э, за самый э, по, э, самый долгий полет. Первые летающие лошади на Юрвике, ай. Неправда. В смысле? Вообще-то первые летающие лошади во всем мире. Нам дадут звание и бесчетов. Нет, я вам всем... Блин, ты подарил нам, мы никуда не расскажем, да? Хафна. А что блок разблокированный? Ребята, только сейчас заметит, что мне не та а <с а <с вот здесь. А вот она. Да, ебать. блин. Умный человек, умный человек сейчас пойдет и проверит, как он на видео взлетел, да? Что сделает тупой птички. человек? Птички. Что сделает такой человек? Он Птички. Вот этот... Офигеть. Я походу понимаю, нужно правый угол все на верхнего как-то. А где уже? А правый угол, в верхний возник. Доллары. А ты справа? Доллары. смотрите. Короче, смотрите на меня, смотрите, смотрите, на меня. Нужно как бы с краю. Uh -huh. с краю. Скрабу к заборчику такой, пройти под боком, правый этот его. Да. ничего не произошло. Маша, это сложно. Это очень сложно. СЛОЖНО! СЛОЖНО! Почему все так сложно? Я тебя ничего не вижу. Знаешь, как нет сложно. Нам-то не сложно, да? Мы-то уже улетели. А все остальные нет. Маша, ну, знаешь, я улетела очень низко, но ты сама видела, да? А, а, а, когда я вы... я, а когда, а когда я не снимала, когда я не снимала, я улетела так далеко, потому что я не понимала, почему из-за того, что я зарала, почему говорите. я не снимала, как я заорала. это просто глупо. <свист> вы так ну глупо. Это, это надо, орали, что... постой, постой. Это, это надо, п... Маша, это надо было видеть, как я улетела. <свист> а <свист> я это снимала, есть... не не, тебя я снимала, тебя я снимала. Вот <свист> это вот эти крики я снимала. Ура, <звучит> я понимаю, Ура! Я попытка. Ура! Я пытаюсь дашь разве? Да? Что пытаешься? Догадайся на что? Ой, я запрыгнула. Не надо было запрыгивать. А, не а у меня не получается улететь. Сложно! Сложно! я моть Сейчас, сейчас будем митинг устраивать. Или бунт. <звучит> И... <звучит> О, шушила форест. Или знает лист. Тут рапто тут. Она не хочет больше, но больше не хочет, потому что нам коней. Ой. У наших коней устали. У... У... У... У... У... У... <laughs> Наши кони устали летать. Почти, тогда я сказала то, что у меня что инстинкты рук или то я бред сказала. А, я сказала привет, типа сейчас О, я пошла, я не буду чекнуть, как они хотят. Да, я сказал, не понимаю, что... А, блин. Вообще. Сейчас должно. Сейчас должно. Я даже теперь вам не понимаю, ладно. Я не знаю, как это у меня получилось там, тогда. Это было в прошлом. Вот то же самое. Почему я это не снимала, когда вот прям далеко-далеко, прям вообще просто жопа вообще какая. Короче, до свидания мне ушла. Господи. Я залезла свой на свою лошадь обратно. Как? Не знаю. Я опять поехал? Я залезла на лошади пять футов. Смотри, с со стороны. Я поехала. же кому-то в жизни. Я поехала. Ой, а я... Я в стене. А я не могу ехать теперь. Ты меня же обратно залазил. А я появляюсь в стене. Спасибо. Смотри, где я? Откройте ворота! Откройте ворота! И ты наверху! Я поехала, пока! Удачи! В принципе, да. Я вообще еду куда-то. Я башкой еду куда-то. Ты где? Ты видишь меня? Пожалуйста, посмотри, стой на месте. Я видела тебя. Стой на месте. Смотри, я приеду к тебе сейчас башкой своей. Да я знаю. Я просто тебя увидеть. Ничего не могу, ой. Все, все увидела. Я пытаюсь... <елит> О-о-о-о! Какой... Смотри! <nhưng> <protestesin> Я Мы прибежали! Мы прибежали к концу дьявольского ущелья Мы вышли из трущобы Две шлюхи и вышли Мы вышли из этой штуки из которой летали Ну, пацаны, что над нами издевались мы вообще БТСМ целый был Тырка <кроб> специально для тебя создана, смотри, такой хороший. Давай на фоторежим режим нажимаешь, чтобы не разбиться. На <salts> не разбиться. Давай на фоторежим режим нажимаешь, чтобы не разбиться На фоторежим, на фоторежим, режим, попадаешь, на фото режим, Не хочу. Хочешь? Хочешь? <сфу> Я потом не вылезу оттуда. А зачем тебе вылазить? жить там? Tú, ты и так дуваешь. <с question> Давай. <соф sessions> Давай, ты со мной, пошли. Ок. В смысле? Ты где? Я падаю сейчас. Лети ко мне на фоторежим, нажимай, чтоб не разбиться. О, НЕТ! фоторежим тыкай просто. Ты не в я вилла в дырочки. Просто просто поставил в какой-то дырочке в дьявольческом ущелье? Это такое? Это который где? Ну где-то Возьми найди! Я сейчас убью Найду! За Слушай, так можно их в прятки поиграть Там здесь никто не найдёт Это теперь то что? с тобой а мы ищи нас мы сидим игрушки <зрочет> это не <зрочет> <билет>. <зрочет> жалко ты сейчас из-за вылезти но в принципе нам окей она нас не дойдет поэтому <зрочет> <зрочет> <зрочет> твою мать где, где я сейчас эти манеж кадкурный вы не там случайно а ладно я на короче я между стен Короче, в стене. Get away from me.